Здравствуйте! На уроке номер шесть мы поговорим с вами о очень интересной категории об эмоциональном интеллекте, потому что именно эта учебная категория у вас программе есть сейчас эта тема очень распространена является так сказать трендовой очень важно и поэтому я э, с удовольствием поделюсь опытом по эмоциональному интеллекту как его развивать да каковы его основы и э, что нужно делать для того чтобы в будущем да э, дети стремились к развитию эмоционального интеллекта ну что начнем Что же такое эмоциональный интеллект? Это способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей, управлять этим. Навык помогает решать практические задачи и достигать поставленных целей в жизни и на работе. Люди с развитым эмоциональным интеллектом умеют договариваться с другими людьми. Что хочу сказать от себя. Конечно же, эмоции всегда изучались вот, и психологами, и педагогами, и физиологами, психиатрами, невропатологами. И сейчас очень большое количество исследований показало и доказало, что эмоции имеют очень большое значение для социальной жизни человека. То есть, Помимо того, что мы физиологически устроены таким образом, что у нас есть два, скажем так, мозга, две части да, мозга. Одна из них – это мозг рациональный, да, и как раз отвечает за рациональные задачи. И второй, так называемый, вот как раз, который отвечает за эмоциональный интеллект, эмоциональный, да, и он управляет эмоциями. И наша жизнь настолько переплетена с эмоциональной сферы, что рассматривать это, ну, соответственно, надо всегда в совокупности. То есть, например, приведу простой пример, как это действует с точки зрения физиологии. Человек, если, например, в детстве обжегся очень сильно, то помимо того, что у него осталось физическое, ощущение, что ожог это больно, у него остался еще и эмоциональный след, вот эта вот эмоция испуга, боли и так далее и тому подобное. И вот именно эмоциональный этот след способствует тому, чтобы в дальнейшем ребенок да, не захотел больше испытывать таких вот ощущений. То есть эмоции помогают нам, в принципе, выживать. Мы наделены ими соответственно, свыше, и это один из уникальных вот таких даров, который помогает нам, соответственно, жить в этом мире и выживать. Именно поэтому мы считаемся там, высшими существами, да? хотя не раскрою большого секрета, что эмоциями наделены не только люди, да, человек, но и, соответственно, высший класс животных – это все млекопитающие, обладают эмоциями, вот, по, по крайней мере, базовыми эмоциями, поэтому эти существа считаются, скажем так, нашими братьями меньшими вот, и действительно тоже могут чувствовать и понимать. Здесь вы видите картинку как раз, что вот, проведены исследования, да, это тепловые карты. И они как раз показывают, да, как люди ощущают свои эмоции на физическом уровне. Но ну, Я вот думаю, что вам понятно. Да? То есть это вот тепловая карта, то есть где у нас в этот момент да, кровообращение вот, а, а, соответственно, хорошее. И вот вы можете посмотреть, и различные эмоции люди испытывают. Соответственно, видите, депрессия а, показывает о том, что тепловая карта нам показывает, что это стоимо наихудшее например, состояние человека. Вот. ну И сразу видно, да, что любовь как эмоции, как проявление эмоций, соответственно, самое наилучшее. Через эмоции мы реагируем на события, слова и обстоятельства. Если их не понимать, происходящее будет искажаться. Например, на работе вам сделали замечание, а вы начали спорить и конфликтовать. Но это действительно штатная ситуация. Вот как раз эмоциональный интеллект учит людей первая ступенька понимать свои эмоции, вторая ступенька управлять своими эмоциями, следующая ступенька понимать эмоции других, и, соответственно, последовательно тоже управлять эмоциями других, других людей. Вот, то есть оказывать влияние положительно эмоциональными других а, субъектов. Вот, поэтому, если вы соответственно, займетесь этой тематикой да, и будете развивать свой эмоциональный интеллект, то многие вещи для вас станут а, как прочитанная книга, да, вы поймете свои проблемы, вы сможете их решить, а, соответственно, в дальнейшем, основываясь на своих знаниях, вы сможете избежать ряд определенных а, проблем да, или определенных ошибок, которые совершали ранее. Потому что никогда не поздно начать а, что-то менять. Себе, вокруг себя для окружающих. Человек с развитым эмоциональным интеллектом реагирует на причины, а не действия или эмоции. Ну, вот о чем я вам сказала. То есть, э, человек, который хорошо разбирается в своих эмоциях, в эмоциях других людей, умеет управлять ими, то есть не поддаваться их спонтанным каким-то проявлениям, которые, конечно же, у нас бывают. Вот, И этот э, человек, соответственно, не загорается, как спичка да, от любой искры, а наоборот действует рационально да, и находит причины, например, конфликта или причины своих негативных эмоций, неважно, в себе или в других людях. Самое главное, что находит причину, а, соответственно, найдя причину, мы можем ее устранить. Это помогает ему правильно воспринимать критику, понимать других людей и отвечать им адекватной реакцией. Конечно, когда мы знаем, почему мы злимся, почему мы радуемся, да, на что мы злимся, на кого мы злимся, то, соответственно, эти ответы нам помогают а, справиться со своими эмоциями, найти первопричину и решить а, ее. И вследствие этого мы меньше будем испытывать негативных эмоций по определенному тому поводу или к определенному человеку. Но здесь вы видите... Такую картинку, да. Эмоциональный интеллект важная часть личности в целом, а могу сказать о том, что эмоциями занимались психологи, физиологи, а, психиатры вот, давным-давно, но именно целостно такое вот направление, как эмоциональный интеллект, а, а, получил недавно. И, конечно, это способствовали американские вот, а, психиатры и психологи. Если вам интересно, вы можете изучить эту тему, и они, скажем так, вот в совокупности все знания тоже собрали в определенную методику, это действительно сейчас считается определенным направлением, она запатентована, есть, соответственно, обучение по этому направлению, эксперты в этом направлении, поэтому мы не можем говорить о том, что в нашей учебной программе, Именно представлена запатентованная да, программа эмоционального интеллекта. Мы говорим о том, что мы тоже берем основы эмоционального интеллекта, да, а вот определенные а, ступеньки этого эмоционального интеллекта и способствуем тому, чтобы этот эмоциональный интеллект развивался у наших воспитанников. Что же включает в себя эмоциональный интеллект? Первое. Самая-самая самая первая ступенька. Кстати, на удивление вы можете подумать, что взрослые люди очень хорошо знают свои эмоции. На самом деле это не всегда так. Первое ⁇ это понимание своих эмоций. Второе ⁇ управление своими эмоциями. Да? То есть умение сознательно, скажем так, регулировать их или да? рефлексии. То есть осознанность, понимание эмоций других людей. Зачастую проблема в коммуникации заключается даже между взрослыми людьми только потому, что мы судим о других людях по себе. То есть мы свои эмоции воспринимаем под определенным углом, и нам кажется, что другие люди, соответственно, делают то же самое. На самом деле, вполне возможно, вот из-за этого у нас и не складываются какие-то взаимоотношения, только потому что мы рассматриваем собственные эмоции, эмоции других людей совершенно под разными ракурсами управлениями эмоциями других людей. Ну, о чем я вам сказала, это не в прямом смысле да, управление, а именно последовательное управление, потому что если ты, соответственно, хорошо понимаешь и считываешь эмоции других людей, то ты можешь выбрать комфортные формы общения, чтобы перенаправить эмоции там, других людей в нужное конструктивное русло. Здесь я хотела дать такие базовые понятия. Первое, что же, какие же у нас эмоции вообще есть. На самом деле, тоже, ну, вот разные психологи они дают разные классификации эмоций. Да? Есть такое понятие «базовые эмоции». Кто-то считает, что их там всего 4, кто-то считает, что их 6, кто-то считает, что их 8. А если говорить об направление эмоционального интеллекта, которое запатентовано, и есть, соответственно, специалисты, эксперты в области эмоционального интеллекта, по их раскладке все-таки базовых эмоций у нас очень. Давайте посчитаем. Радость, это злость, это удивление, это страх, это интерес, это отвращение. И это доверие. Вот это основные 8 базовых эмоций. Я их взяла в нашей учебной программе за основу. И, конечно, все, что мы можем дать в дошкольном возрасте, это именно понимание эмоций, да, что это за эмоция, как она проявляется, для чего она нам нужна, да, как мы можем ей управлять. Управление своими эмоциями, то есть вырабатываем у ребенка вот эту вот рефлексию, которая, мне кажется, Хотел, чтобы обладали не только взрослые люди, но и дети. То, что не хватает многим родителям и педагогам, то, да, что ребенок не может управлять своими эмоциями. Но как это происходит, механизм? То есть, начиная разбираться в своих эмоциях, только тогда наступает у нас с вами рефлексии, то есть умение управлять им. По-другому никак нельзя этому научиться. Ну и, соответственно, берем ступенечку понимания эмоций других людей. И здесь она тоже взаимосвязана с управлением эмоций других людей. То есть, понимая, почему злится на меня мама, да, понимая ее эмоции, мы можем управлять ее эмоциями, то есть сделать так, чтобы она в следующий раз не так сильно, например, у нас злилась, или вообще, например, не злилась, да, или найти подходящие слова, чтобы быстро ее переключить с отрицательной эмоции на положительную зная, да, как это уже можно сделать именно в, в, в случае там, а, с определенным человеком. Поэтому вот эта тема эмоционального интеллекта, она очень актуальна и интересна. Кстати, сразу могу сказать, и там в дальнейшем у меня в слайде будет, многие эксперты по эмоциональному интеллекту наставят на том, что эмоциональный интеллект, он даже круче и важнее, чем Наш общий интеллект, то есть IQ. На том уроке я вам доказывала, что креативность круче, чем IQ, а сегодня я буду вам доказывать, что эмоциональный интеллект круче, чем IQ. Но если говорить о моем мнении, да, то есть я все-таки с детьми связана, взаимосвязана, и сама взрослый человек, я считаю, что не стоит перегибать в палку в ту или иную сторону. Мне кажется, что в совокупности все является самым важным, поэтому хотелось бы нашим детям дать вот как раз вот это гармоничное развитие, где у него есть возможность и развиваться креативно, где у него есть возможность развиваться интеллектуально, повышать свой уровень IQ, где у него есть возможность развиваться в эмоциональной сфере, понимать свои эмоции, учиться им управлять и тем самым делать свою жизнь более качественной, более спокойной, позитивной, да, и настроены на позитивное мышление, а не на негативные, как это зачастую бывает у людей, которые как раз, к сожалению, низкий эмоциональный интеллект. Я сейчас кратко вам расскажу на одном из базовых эмоций, да, как надо проводить занятия. Это для вас, скажем так, пример. У вас в программе прописаны эмоции, да, как мы ее изучаем, Кратко да даны какие-то рекомендации. Вы можете тоже поискать какую-то информацию. Во-первых, почитать эмоциональный интеллект, посмотреть различные видео, найти интересную информацию. Потому что, конечно, категория эмоций – это не математика и не чтение. Здесь нет правильного или неправильных ответов. Да? Поэтому то, что вам нравится, то, что вы считаете актуальным, то, что вы считаете важным, вы можете как раз это проецировать в своих занятиях. Но самое важное, что все мы должны усвоить первое правило эмоционального интеллекта. Плохих эмоций нет. Все эмоции нам необходимы. Мало того, доказательства не просто нам необходимы, они нам жизненно необходимы. И каждая эмоция, даже если она со знаком минус отрицательный, например как злость да она нам необходима для чего конечно же для выживания вот для нашей спокойной жизни и каждый раз когда мы берем определенную эмоцию мы говорим с той точки зрения для чего нам необходима эта эмоция. Но сегодня мы поговорим о положительной эмоции, да, радости. Напомню, что эмоции у нас бывают положительные, отрицательные, и есть еще ряд нейтральных эмоций. Вот. Но отрицательные все эмоции, запомните, пожалуйста, они нам тоже жизненно необходимы. Та же эмоция злость, которую зачастую раньше воспитательно образовывали в процессе нам говорили, что нельзя злиться, нельзя быть плохим и так далее и тому подобное. Происходит блокировка этих эмоций. И в связи с этим мы вот как раз эмоцию злости хуже себе, в себе как раз ее подавляем и хуже с ней знакомы. И соответственно что? Да, правильно, мы не умеем ее управлять. Вот как раз вот такой блокировки не должно происходить. Мы детям рассказываем, и это большой плюс и большой прорыв, скажем так, психология психологии, вот, в сфере эмоционального интеллекта, что мы сейчас говорим о том, что не бывает плохих или хороших эмоций. Все эмоции по-своему имеют плюсы, по-своему имеют минусы. Они нам необходимы, мы их признаем такие, какие они есть, и учимся с ними жить, ими управлять, ну, и ими даже в какой-то степени наслаждаться. Потому что если говорить даже о, о злости, да, как отрицательные эмоции, она нам приносит не только негативные моменты, но и большие плюсы, она нам помогает а, выживать, она двигает нас вперед В прямом смысле слова – или в переносном, разозлившись на то, что у нас что-то не получается, мы открываем себе новые силы, чтобы преодолеть какое-то препятствие. Оно защищает физически, потому что если бы у нас не было с вами этой негативной эмоции, ну, наверное, бы наша жизнь была очень коротка в прямом смысле слова. То есть даже таких отрицательных эмоций мы всегда находим. Не только отрицательной стороны, но и положительность. Чем же помогает нам эта эмоция? И как мы можем конструктивно перейти из одной эмоции, например, из отрицательной, в положительную, да, чтобы было комфортно и нам, и окружающим людям. Ну это такой краткий экскурс по эмоциональному интеллекту. Я думаю, что вы можете подробно ознакомиться, почитать интересные статьи. Вот интересная информация. А теперь давайте перейдем непосредственно к конспекту занятий. Итак, базовая эмоция – радость. Это та эмоция, которая всегда понятна детям. Вот я предлагаю такой алгоритм действий на занятиях, как вариант. Да? Угадай, какую эмоцию будем изучать. Когда я изучаю своими воспитанниками эмоции, я подыскиваю, как вот сейчас вы видите, различные фотографии разных людей, вот именно реальных людей, но разного пола. И разной возрастной категории. Почему? Ну, потому что а, если мы начнем с вами рассуждать, и я спрашиваю: как ты думаешь, чему же радуется вот эта девочка, да, а, чему радуется вот этот дедушка, чему радуется мужчина, чему радуется женщина, чему радуется малыш, мы, конечно же, с вами в конце нашего диалога придем к выводу, что да, их всех объединяет эмоция, радость, но для каждого радость, конечно же, своя. Потому что малыш может радоваться мульным пузырям, он увидел птичку и так далее и тому подобное. Про дедушку дети сразу отвечают, что он, а, к нему приехали внуки, или он увидел сына, или, не знаю, там еще что-то такое а, именно эмоциональное. Вот что девочки, там, не знаю, будет день рождения, что мужчина получил повышение по работе или много денег, как говорят дети, что девушке с чашкой кофе позвонила подруга сообщила радостную весть например даже люди отвечают о том что у нее будет ребенок вот или что они нет путешествовать и вот таким образом мы показываем что эмоция у этих людей одна да? но испытывать мы ее можем по разным поводам и это тоже зависит от нашего возраста от нашего пола да и так далее тому подобное порадуется ли дедушка мыльным пузырям, да, это может его порадовать, но, наверное, не настолько его это будет радовать, как малыша, который увидел мыльных пузырей в первый раз. И вот эти вот рассуждения, мы уже с вами знаем, да, благодаря а, развитию креативности мышления, что дети должны учиться рассуждать. Вот эти рассуждения добавляют а, в копилку вот знаний об эмоциях очень много. Да, и как раз дети понимает, что то, что радует иногда тебя, это не значит, что это радует, например, других. И это очень важный вывод, который дети для себя откроют. Итак, потом после этого, когда мы с вами обсудили, что, что это за эмоция, мы обязательно смотрим эту эмоцию как она проявляется в минике, да? мы ее стараемся изображать. Я рекомендую, и там написано в учебной программе, что рекомендовано иметь зеркало, да, чтобы ребенок смотрел на свое отражение и отрабатывал определенные эмоции. Вот то, что мы называем, скажем так, попугайчики, да, когда дети любят строить рожицы. Это, кстати, заложено не случайно природой, это как раз отработка. Мимики и понимание, да, элементарное понимание, но тоже заложено в нас, соответственно, с детства, чтобы маленький ребенок учился считывать эмоции, соответственно, он очень любит в какой-то возрасте, они очень любят вот кривляться. Это кривляние, за которое часто, кстати, ругают взрослые, оно проявляется в детей не случайно, потому что это тоже, скажем так, интуитивное познание эмоционального интеллекта. Так, так вот, и используя зеркальце, мы можем отрабатывать определенную эмоцию и, соответственно, смотреть на свою мир. Для чего это необходимо? Потому что это ступенька к тому, чтобы понимать эмоции других людей. То есть мы их считываем, эмоции других людей, свои мы чувствуем, а чужие мы считываем только по внешним, признакам, например, по лицу, по мимике, по жестам, по пантомиме, по голосу. Вот. И, соответственно, мы с детьми смотрим, как выглядит человек, который радуется, да, какие у него признаки, какие могут быть жесты. Жесты пантомима, они взаимосвязаны, мы детям, в принципе, говорим о том, что не всегда, видя только лицо, да, мы можем понять, какую эмоцию испытывает человек. Кстати, тоже если будете изучать эмоциональный интеллект, то там есть исследования, которые проводились вот, при институте. Соответственно, там, например, показывали испытумы, фотографии а спортсмена по-американски, да, просто только лицо, мимику, без жестов. да, И вот как раз происходила вот эта путаница, потому что многие считали, что это, например, агрессия или злость. А выяснялось, когда показывали полностью фотографию, да, где уже есть жесты, где есть вот, а, а, пантомима, скажем так, выяснялось, что это, наоборот, эмоции бурной радости. Вот, говорится, это доказало то, что мы не можем считывать полноценную эмоцию, если мы видим, скажем так, часть картинки эмоциональной вот поэтому это надо рассматривать в совокупности и с детьми мы соответственно не просто смотрим как эмоции мы ее репетируем перед зерком, пробуем отрабатывая вот показываем жесты какими же жестами мы можем показать что мы радуемся да можно соответственно вокализация это какие между мы можем сказать да когда мы радуемся о ах -а -а", да там и какие слова больше всего подходят под эту эмоцию вот это любимая часть детей мне с удовольствием ее далее чтобы закрепить эмоцию мы с вами предлагаем ее зарисовать и уже дети изучили, и они сами а, начинают рисовать эмоции. Соответственно, мы рисуем радостного мальчика. Рисуем ему рот до ушей. Вот. Рисуем ему, вспоминаем, что у него глаза чаще всего открыты, да, когда человек радостный. Вот, брови приподняты, да? Вот. и что может быть даже там не знаю когда мы улыбаемся широко видно зубы это дети кстати часто замечают сами видно весь наш рот, даже язычок можно там раскрасить да то есть чтобы получился действительно радостный такой, скажем так малыш это мы обязательно закрепляем в -за деятельностью ну, это, кстати, тот продукт, который потом несет с собой ребенок. И еще раз повторить родителям, что такое радость, расскажет то, что он узнал на уроке. Это всегда такой большой плюс, когда остается творческая работа после определенного занятия. Далее, следующий этап. Мы обсуждаем и выбираем картинки, что нас радует. Меня ну, я здесь накидала какие-то такие варианты для детей. Вот их может быть большое количество. Это что-то из предметного мира, например, там, как мороженое, телефон, да. Это из социальной жизни, например, там, взаимоотношения с семьей, семья, там, взаимоотношения со сверстниками. Вот. Это мог, может быть, там, там, животный мир. Ну, я выбрала щенка, потому что это больше всего вызывает эмоции у детей. И плюс здесь я бы обратила внимание, что когда дети выбирают картинки, вы можете считать определенную информацию про ребенка, что его действительно радует и почему. Вот, потому что, ну, например, кто-то может сказать, что его радует, вот картинка, которую я выбрала социально со сверстниками, да, не случайно, потому что кто-то говорит, да, мне это нравится, мне это радует, что я там, например, вот так вот шучу над другими детьми. Вот это как раз момент того, что вы можете внести какую-то корректировку да, в поведенческие моменты ребенка и понять, почему же для него это является положительным моментом, а не отрицательным, например. Вот, соответственно, здесь представлена семья, тоже можно, скажем так, обратить на это внимание, какие взаимоотношения к семье. Или, например, если ребенок очень радуется телефон, хотя это закономерно, он просто промониторит, насколько это актуально для него и сколько времени он тратит на это. Ну и здесь могут быть какие-то страхи, например, что ребенок не любит прыгать или не любит общество тут потому что у него есть наличие такой эмоции, как страх например, социального общения или страх, например, каких-то качелей, каруселей, парков. Далее, следующий этап, мы рассматриваем эмоцию с разных сторон. Что это значит? Мы обсуждаем, что эмоция радости – это яркая эмоция. Действительно, никто не отрицает, что радость – это яркая, положительная эмоция. Она нам дарит очень много хорошего, да, и даже можно рассказать, ведь очень хорошо эту информацию, что у нас вырабатывается такой гормон счастья вот на физиологическом уровне. Нам становится приятно, теплее внутри, и тепловые карты это доказали, да, что когда мы испытываем положительные эмоции, то, соответственно, весь организм у нас находится на подъеме. Вот. Она относится к положительным эмоциям, это хорошо. Соответственно, положительные эмоции, как ты думаешь, это хорошо? Да, конечно, это хорошо. Но здорово, когда ты можешь делиться положительной эмоцией да, с другими. То есть ты этой эмоцией можешь поделиться, ведь она же хорошая. Конечно. Можно, например, поделиться положительной эмоцией с мамой, с папой. Можно поделиться со своими друзьями. Детям как раз мы объясняем, что каждый если из нас поделится друг с другом положительные эмоции, да, то счастливых людей радостно станет в определенный момент больше. И здесь как раз очень актуально провести упражнение: например, скажи добрые, хорошие слова своему соседу, да, и каждый из детей, и взрослых говорит что-то доброе соседу да, передает цепочкой какие-то хорошие пожелания. Или комплименты. Но! Как я уже говорила, даже самые положительные или отрицательные эмоции имеют плюсы, а имеют минусы. Даже радость такая эмоция, что если ты ее испытываешь очень много, то, к сожалению, может произойти вот так же, как с чайником. И почему чайник выбрала? Это не случайно. Дети знают, что когда водичка из чайника выкипает, что происходит с чайником? Да, вода выкипела, и чайник раскаляется, становится красным. Здесь то же самое. Если ты испытываешь очень много радости, если у тебя такой насыщенный день, например, день рождения, все было очень круто, суперски, да? вот что потом происходит? Настолько эта эмоция положительная завладела тобой, что после этого а, остается пустота и происходит замена другой эмоции, и зачастую эмоция радости может поменять свое направление а, диаметрально противоположное, и ты наоборот будешь испытывать, может быть, злость, может быть, огорчение расплачешься этом потом только потому, что эмоция радости было слишком много, и это тоже надо понимать, что даже радость, она должна быть в меру. Дальше идет этап рефлексии, то есть, скажем так, управление. Но здесь, смотрите, я вот предложила такой вариант вариант того чтобы сначала порассуждать как мы уже говорили что эмоции же мы должны считывать не только свои но и чужие для одних радость это для других радость то вот и здесь предлагается такая сюжетная картинка да как ребята спасли маленького птенчика и здесь важно порассуждать Хороший ли они поступок сделали, плохой ли они поступок сделали. Чаще всего я вначале говорю, что произошло. Да, мальчик девочка, брат сестру, сестрой, например, шли, нашли тенца, который выпал из гнезда. Что они решили сделать? Да, они решили его спасти и отнесли домой. И сразу задаю вопрос, как вы думаете, хороший ли поступок они сделали? Конечно, дети вам ответят, да, хороший поступок, они сделали они большие молодцы. Потом мы дальше рассматриваем картинки и обсуждаем, что происходит, что они его посадили в клетку, да, что они стали... Вроде как о нем заботятся, все хорошо. Но потом что происходит, что прилетели и родители птенца, да, они увидели запертого своего малыша. Как ты думаешь, что испытывали в этот момент птички, родители? да, вот. а Что они захотели сделать? Конечно, они захотели освободить своего ребенка, они захотели, чтобы их ребенок был рядом с ними. Вот. И в конце тоже можно задать, задать вопрос. Так как вы думаете, хороший или плохой поступок сделали дети? И, соответственно, тоже могут дети сказать, о, нет, мы считаем, что плохой. Но вы, как взрослый человек, должны привести детей к выводу о том, что для кого-то поступок может быть хорошим, или ты сначала что-то делаешь с хорошим посылом, но потом выясняется, что твой хороший посыл не… Не настолько хорош, например, для других там, не знаю, людей или зверей, как, ради которых ты это делал. Как и с этим птенчиком. То есть послушайте различные версии детей, как можно было поступить, как надо было поступить. Ну и дайте свою версию. Я всегда говорю о том, что по правилам да, живой природы, живоприроды, бережного отношения к ней, ребята не должны были забирать птенчика а должны просто были остаться, посторожить его, ну, чтобы, например, кошка не пришла и не съела его. Это действительно опасно для маленького птенчика. И как только бы вернулись родители, то есть птички, они бы спокойно могли уйти домой вот, и не трогать его, потому что тоже доказано, что трогая диких животных, да, это может привести к тому, что родители могут от них отказаться. То есть вот эти вот версии мы обсуждаем. И, соответственно, еще раз приводим к выводу о том, что даже с первого раза... Положительные какие-то моменты могут а, поменять, поменяться на, со знаком минус. И заканчиваем рефлексию как раз а, таки, такой игрой, что радует меня, надо сказать, что приносит мне радость, что радует потом мою маму, моего друга. Это тоже можно создать коллективную игру вот, и, соответственно, по очереди дети называют. Вот еще в течение этого урока я просто тоже предложил такую игру ⁇ обезьянки вот, ⁇ Дети знают, что это одни из животных, которые схожи с нами очень сильно, не только внешне, да, и мне там пять пальчиков, как и, как и мы, но и, соответственно, своими эмоциями. И мы предлагаем, во-первых, разгадать, какую эмоцию испытывает та или иная обезьяна, вот по какому поводу, и попробовать их изобразить. Это веселая игра, которую очень любят дети. И, соответственно, мы еще раз отрабатываем вот эту вот минику и эмоциональные вот проявления. И вот тоже скачала тоже как вариант можно включить это соответственно в любое занятие вот управление эмоциями повторить фразу да то есть вот уже по вокализации плюс это скажем так основной блок один из направлений управления эмоциями то есть когда мы должны сказать определенную фразу с определенной эмоцией фраза может быть любая но здесь у меня есть котенок да и ребенок должен сказать с интересом, с радостью, с удивлением, с отвращением, со страхом или с грустью. И, соответственно, регулировать свой голос, да, мимику, жесты. Таким способом происходит первая ступенечка да, управления эмоциями. Но я бы рекомендовала такие, такие упражнения уже включать не, первое, не на первом занятии, когда мы изучили только одну эмоцию, а когда уже какой-то ряд базовых эмоций уже изучены. То есть если мы изучили уже несколько эмоций, то можно подключать вот именно такого а, вида упражнения. И вот здесь я вам специально в презентацию оставлю в ссылочку. Но это больше всего то, что мне понравилось, как рассказывается про эмоциональный интеллект. Там с картинками, с визуализацией, все кратко и наглядно. Вот, чтобы вы еще раз посмотрели и посмотрели, у вас было понимание, для чего нужен эмоциональный интеллект и а, что важно про него знать. И вот про эту картинку, о которой я вначале говорила, я еще раз говорю, эксперту по эмоциональному интеллекту наставить на том, что эмоциональный интеллект намного важнее, чем наш IQ и наш рациональный мозг. Хотя даже в этом фильме говорится о том, что одно без другого не бывает. Поэтому давайте рассматривать это все в совокупности. Я считаю, что и интеллект, и эмоциональный наш интеллект, они должны дружить и идти вместе рука об руку. Только при таком, скажем так, при такой водной, мы будем действительно и успешны, и счастливы, и позитивны. Так, и следующий какой момент я хотела с вами обсудить, это по эмоциональному интеллекту. Если говорить про эмоциональный интеллект, еще раз подведу, скажем так, резюмирую. Эмоциональный интеллект у нас представлен тоже как, скажем так, основа. Мы берем базовые Эмоции, да, Мы даем понятие этих эмоций, мы их изучаем, тем самым мы учимся управлять этими эмоциями, есть различные а, упражнения на коммуникацию да, в дальнейшем и так далее и тому подобное. То есть мы берем такое предподготовку к эмоциональному интеллекту, ну, конечно, надо понимать, что его надо развивать в дальнейшем, потому что чем старше становится ребенок, тем, соответственно, он больше наделяется способностью анализировать, умением рефлексировать, да, то есть управлять собой. И поэтому, если говорить о дошкольном возрасте, это все-таки такая, скажем так, основная база. Но очень важно, потому что я вам сказала, что даже взрослых, Проблема заключается только в том, что многие просто не знают и не понимают обычные базовые эмоции. И почему происходит механизм их проявлений или замены одной на другой. И вот эти знания помогают решить очень много, не только в эмоциональной сфере, но и в своей личной сфере проблем. Вот, и даже в сфере профессиональной, как только люди открывают для себя мир эмоций. И у вас есть такая категория, я включила именно в этот урок психоэмоциональная разгрузка. Она дана у вас там как рекомендация. Вот, и сделана она на основе именно Монтессори материала. Но я об этом чуть позже расскажу. Для чего нужна психоэмоциональная разгрузка? Мы все с вами знаем, что дети наши, особенно старшие группы, должны учиться. Должны, не знаю, развиваться, должны креативить, должны э, уметь управлять своими эмоциями, да, и тому подобное. Но э, на фоне вот этого интенсивного развития, конечно, им нужно еще и отдыхать. Именно нужна вот эта психоэмоциональная разгрузка. Так как дети находятся в коллективе, то есть представьте, да, это все равно, что вы проведете весь день в торговом центре, да, где вас окружают э, люди, это тоже является нагрузкой для детей. И поэтому зачастую, как и любому человеку, ребенку хочется уединиться, отдохнуть. и Для этого обязательно в группах детского сада создаются вот зону вот, а, релаксации, психологической разгрузки. Это могут быть такие определенные палаточки. Вот я вам сфотографировала какие-то уголочки да, в реальных детских садах, где дети могут сесть, чем-то заняться. Я хочу вспомнить, например, из детства, я думаю, что все мы это делали, например, когда а, вы были маленькие, вам хотелось или в каком-то маленьком помещении, или залезть под стол, или играть под одеялом, или мы делали себе домики, палатки. Вот это как раз момент того, что нам хотелось в этой психоэмоциональной разгрузке, хотелось быть наедине в своем маленьком пространстве. И в детях это, конечно же, заложено, и надо обеспечить им это пространство. Вот. Зона психологической разгрузки – это пространство, организовано таким образом, что находящийся в нем ребенок ощущает покой, комфорт и безопасность. Там он может отдохнуть, расслабиться, подумать, помечтать, ну и, соответственно, повзаимодействовать с какими-то интересными материалами предметами. Я предложила в нашей учебной программе, так как я манцессорий педагог, это действительно способствует психоэмоциональной разгрузке, основу, монте материалы в трех категориях. Это работа с крупой, это работа с водой и работа с песком. Это действительно те материалы, которые очень хорошо успокаивают нашу нервную систему. Я рекомендую их использовать не только для успокоения детской психики, но и взрослых. Вы сами сядьте, позанимайтесь с этими материалами и увидите, как быстро ваша нервная система стабилизируется, насколько вам это доставляет удовольствие и спокойствие. Вот. Поэтому лучше, конечно, именно эту, эти рекомендации использовать. Там написано, какие материалы, каждый месяц я прописала, какого материала можно сделать, вот, можно подыскать какие-то другие варианты, вариативность – это всегда хорошо. Я просто основываюсь на собственном практическом опыте, подобрала те материалы, которые а, не только будут вот психоэмоционально разгружать ребенку, но и еще способствовать развитию, например, мелкой моторки, координации руки и так далее и тому подобное. То есть они несут в себе множество функций таких развивающих, но основная именно в этой очень программе – психоэмоциональная разгрузка. Вот, поэтому, если у вас есть возможность, то обеспечьте детям вот эти вот, создание этих Монтессори материалов вот, с целью того, чтобы они могли подойти, когда есть необходимость, и позаниматься им. Может быть, создать несколько там, видов этих материалов. Вот видите, например, здесь отрабатывать, да? одеть мягкую перчаточку, погладить друг друга да? и на моментом взаимодействия и дружбы. Вот. Там даже есть коробочка, наши добрые дела. То есть вот по по поискать большое количество различных есть материалов для такой зоны. Вот. Но единственная рекомендация, она, конечно, должна быть или где-то в уголочке, лучше всего где-то отгорожено или это может быть палатка да, какая-то. Вот, может быть, я говорю, отгорожена там полком, есть уважаем, уголок, где есть определенные правила, что тут там можешь побыть один, например, в течение какого-то определенного времени. Например, не знаю, там, 10 минут, можешь взять своего друга, там одного, но ну, не больше. Почему? Потому что уголок, это же уголок уединения, мы там действительно можем побыть или это то то один на один, или там со своим другом, если мы хотим. И друг наш не противополог, вот позаниматься Но при этом надо ограничивать время детей. Я бы рекомендовала, например, песочными часами, каким-то там на 10 минут. Почему? Потому что, конечно, кто-то один может там засесть, а другие просто не успеют побывать в этом уголочке, вот, а потому что кто-то занял это место и будет наставить на том, что ему там комфортно, удобно. Вот, но так как мы коллективе детей, то, соответственно, это надо регламентировать. Поэтому сразу продумайте, скажем так, внутренние правила пользования вот этим уголком уединения. То есть ты позанимался материалом, да, там, порелаксировал, вот, а время закончилось, уступи место другому ребенку, если в этом есть необходимость. Если других желающих нет, то, конечно, можно там продлить время ребенку, и он там позанимается материалами чуть больше, вот. но при этом, по опыту могу сказать, лучше этот процесс регулировать и сразу, например, сделать определенные правила, которые ребенок соблюдает, заходя в это пространство. А вот я еще вам нашла пример снятия психоэмоционального напряжения, но это такая двигательная активность, да, лабиринт. Для чего это нужно? Как мы говорили о том, что надо использовать какие-то логаритмы, куда, физически подвижные игры для снятия напряжения детей. Вот такого рода вот игра тоже способствует тому, чтобы детки, детки разгрузились эмоционально, да, сняли и физическое напряжение. И, например, ее можно даже применять на а, различных дисциплинах, таких как математика, не знаю, чтение. Если вы видите, что дети пошли в раздрай, да, то есть они не слушали, вот, им не интересно провели такого рода игру. Вот, и а, сняли это эмоциональное напряжение, немножечко расслабились физически, и потом уже через 10 минут смотришь, дети уже продуктивно работают, и вы а, выполнили все цели и задачи, которые ставили перед собой на том или ином предмете или дисциплине. Например, лабиринт да, – это… Рекомендации для родителей, можно применимо быть в детском саду, да, создать различный лабиринт из различных подручных материалов. да, И, соответственно, это еще способствует пространственному развитию. И вот придумать такую трассу для детей, скажем так, такой трек по группе, который каждый должен пройти. В итоге, соответственно, как только дети пройдут этот лабиринт, группа станет сразу, сразу более работоспособной. Поэтому я призываю вас не использовать авторитарные какие-то методы. Сядьте все, ну-ка быстро на место. Да? Почему мы бегаем, почему мы не слушаем, почему мы не невнимательны. Вот не тратьте свои как раз эмоции а, или не, не меняйте их на отрицательные эмоции, потому что вам от них будет плохо, а не детям. А, вот Соответственно, лучше применять и такие лайфхаки, да, лучше пять минут поиграть в такого рода игру, лабиринт, не знаю, потанцевать, покричать, попрыгать, побегать целенаправленно, заметьте, чем вы будете тратить свою энергию, свое здоровье, свои эмоции да, на непродуктивные вещи. Ну, наш урок подошел к концу. Все, что я хотела рассказать об эмоциональном интеллекте, скажем так, кратко, потому что это действительно очень интересная и актуальная тема, я вам сегодня рассказала. Если есть необходимость, то с удовольствием бы там провела какой-нибудь ряд уроков практикума именно по занятиям эмоционального интеллекта, потому что уже вот второй год я непосредственно с учениками занимаюсь этой темой и с дошкольниками и с подростками вижу в этом большую результативность и большой вклад как психолог да, в детей. Поэтому это то, что я включила в программу, то, что я думаю, что, что необходимо нашим детям при а, вот этих вот первоначальных знаниях об эмоциях вот поэтому я желаю вам чтобы у вас получилось это мало того я уверен что как только вы начнете вести именно эту дисциплину вы многое откроете для себя именно в своем эмоциональном интеллекте и это поможет вам разобраться и в своей жизни в том числе а я с вами прощаюсь была рада поделиться с вами своим опытом развивайте себя, своих детей и будьте счастливы. До свидания.